Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала, с вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на январь 2021 года для представителей знака Льва. Первая половина января ⁇ хорошее время для начала циклов творческой и деловой активности, способствующих росту популярности. Появляется возможность стоять свою точку зрения, укрепить жизненную позицию. Обстоятельства способствуют погоне за удовольствиями, отпускам, светским событиям, увлечениям и рискованным авантюрам. Возможны также ситуации, связанные с затратами сил и времени на друга, ребенка или романтического партнера. Если вы хотите принести в свою жизнь романтику, не пренебрегайте светскими визитами, посещайте интересные места, праздничные мероприятия. Этот период благоприятствует взаимоотношениям с детьми, укреплению связи с романтическим партнером или расширению круга знакомств. Развитие воображения поможет сделать этот период успешным для воплощения творческих замыслов, либо в одиночку, либо вместе с партнером. В целом вам предстоит удача в начале января. Но уже ближе к середине месяца вы можете столкнуться с последствиями чрезмерного потворства своим слабостям. Избегайте чрезмерных трат, поспешных выводов. Не стоит хитрить и обманывать окружающих. Примите активное участие в жизни детей. Пообщайтесь с близкими родственниками. Что касается личных взаимоотношений, у вас есть все возможности, чтобы достичь цели. В деловой сфере в целом все хорошо. К вам прислушиваются партнеры. Вы утверждаете собственное мнение. Может быть получаете некоторое продвижение, хотя препятствия вполне возможны. Вообще весь 2021 год окажется для вас непростым. Вы под оппозицией Сатурна и Юпитера. Продолжается квадратура от Урана. Требуется большой уровень осознанности, чтобы не потерять тот статус, уровень, финансовый фундамент, который вы достигли в предыдущие годы. Кого интересует личная консультация, обращайтесь. Разберем индивидуальный гороскоп, контакты на главной странице и под видео. Планируйте максимум на первую неделю января. Со второй недели месяца появляется напряжение в личных и семейных отношениях раздражение агрессивность критика могут привести к охлаждению чувств со стороны партнера проявляйте инициативу но осторожно так как вполне вероятны конфликтные ситуации по вашей вине результатом которых будет завершение взаимоотношений с середины месяца появляются сложности препятствия в делах конфликты провокации со стороны коллег Возможно, вы станете более обостренно воспринимать вторжение на вашу территорию, а также попытки подвергать сомнению ваши методы и оказывать на вас давление. Ваше стремление к личным достижениям в январе будет особенно сильным, но вряд ли оно будет поддерживаться коллегами и руководителями. Напряженные обстоятельства требуют от вас активности, способствует проявлением энтузиазма в разнообразных видах деятельности. Самый позитивный подход к этому периоду – воспользоваться всеми его возможностями и работать над расширением своих духовных и интеллектуальных горизонтов. Отправляйтесь в путешествия, публикуйте свои статьи, рекламируйте свои товары и услуги. У вас могут появиться дела за границей и, может быть, нужно будет срочно отправиться туда. Вам могут предложить работу за границей или дело ограничится деловыми контактами с иностранными представительствами. В любом случае, ваше желание сделать что-то фундаментальное, долгосрочное, обязательно приведет к результату. Дела также могут быть связаны с проблемами высшего образования, повышения квалификации, издательскими вопросами. Извлечь максимум пользы поможет большая общественная активность. От агитационной деятельности до всевозможных мероприятий, политических акций, на которых нужно произносить пламенные речи. Хорошо, если приобщитесь к какому-либо движению, станете активным его сторонником, а потом и лидером. Будьте терпимы к чужим взглядам, но и активно защищайте свою позицию, свою идеологию только без фанатизма в январе да и вообще в течение всего года старайтесь меньше вступать в споры с оппонентами не стоит громогласно опровергать чужие высказывания развенчивать чужие лозунги и агрессивно навязывать свои это вызывает естественное раздражение идеологических противников а, иначе они, конечно же, не останутся в долгу и, в свою очередь, постараются подорвать ваш авторитет. Есть опасность принять участие в борьбе за ложные убеждения. Часто даже не своим, а ловко навязанные. Вы можете заметить, что вами пытаются манипулировать, использовать вашу популярность, способность... Красиво выражать свои идеи в скоростных целях. Поэтому будьте внимательны. Если уж бороться за справедливость, так по личным убеждениям. А не, играть, скажем так, а не идти на поводу у своих партнеров, коллег или других людей. Также в это время возможны неприятности с иностранцами. Конфликты с преподавателями, которые, в принципе, вы вас можете успешно устранить, если будете ориентироваться на свои потребности. Другие люди, в основном конкуренты, противники, завистники, могут создать определенные проблемы. На январь не стоит планировать защиты проектов. Могут быть сложности со сдачей экзаменов. В конце месяца существует реальная опасность в поездках. Скандалы в пути, неприятности или травмы вдали от дома. Напряжение чувствуется уже с середины января. Появляются неотложные дела, хлопоты, много однообразной рутинной работы. 13 января новолуние в вашем символическом шестом доме который отвечает за бытовые условия, сферу работы, общее самочувствие. Прежде всего, следует уделить внимание здоровью, а также своим домашним питомцам, если они у вас есть. Кому-то напомнят о себе должностные обязанности. вероятные проблемы отношений среди сотрудников и подчиненных. Вы можете оказаться втянутыми в эти неприятности. Ребром могут встать вопросы увольнения и трудоустройства. Обычные рутинные обязанности, бытовые проблемы могут занять уйму времени и сил. Чем быстрее вы займетесь профессиональными делами после Нового года, тем легче вам будет решать все производственные задачи и взаимодействовать с начальством. Желание отдыхать и развлекаться, заниматься любимыми делами может привести к серьезным неприятностям на работе. Январь хорош лишь для деятельности, связанной с искусством, для актеров, художников, музыкантов, поэтов, а также тех людей, чьи профессии связаны с творческой сферой, которые требуют творческого подхода. Например, архитекторы, дизайнеры, служители моды. Что касается вопросов зарубежья, здесь двояко оппозиция с Юпитером указывает на необходимость компромисса это может касаться также еще и философских взглядов об убеждений То есть необходимо принимать точку зрения партнера но ни в коем случае не поддаваться скажем так, на их желание использовать вас в своих целях в эти дни можно искать поддержки у известных или влиятельных людей Своими успехами или поведением вас будут радовать дети. Очень хорошо использовать январь для душевного сближения, с детьми, для совместных занятий с ними или развлечений, при общении к высокому искусству. 28 января полнолуние во Льве в вашем первом доме. Меркурий замедляется и с 30 января переходит в ретродвижение в Водолее. В вашем символическом доме партнерства. Это напряженный аспект. Возможно критика в ваш адрес. Полнолуние в первом доме может призывать вас к смене стиля одежды, образа, внешности, имиджа. Начатые дела могут приблизиться к завершению. Либо успешно завершаться. В партнерских отношениях, как в деловых, так и в личных Наступит ясность. Возможно, придется принимать серьезное решение касаемо дальнейшего развития этих отношений. Соглашаться ли на дальнейшую работу? Актуально ли продолжение брачного или романтического союза? Наступит некое окончание старого цикла и начало нового. Появляется возможность плодотворно завершить работу над творческим проектом, либо появится желание заняться тем творчеством, о котором вы давно мечтали. Также в этот период может быть затронута тема любви и романтики, особенно с партнерами из прошлого. С 30 января Меркурий переходит в ретро-движение, и обстоятельства складываются так, что вы вынуждены будете вспомнить о прошлом. Это могут быть приятные воспоминания или не очень, но вероятны бурные увлечения или выяснения отношений. Старые друзья напоминают о себе. возможно любовные треугольники, интриги и раскрытие каких-то тайн в этой сфере. На этом у меня все. Поздравляю вас, яркие, блистательные львы, с наступающим Новым годом! Пусть в вашей жизни наступит период творческих успехов, достижений, любовь, гармония, счастье, радость. Пусть присутствует в вашей жизни каждый день. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я вам отвечу. Буду признательна за репост. Если вам понравилось, ставьте лайки. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. До свидания.